Глава фонда Ру, сидящая Ольга Романова подключается к нашей студии. Оля, привет. Добрый день. Здравствуйте. Оля, учитывая, что конфликт между Пригожином и Минобороны, наверное, сейчас уже в зените, можно ли вообще ожидать, что бойцы ЧВК «Вагнера» просто исчезнут с поля боя в Украине? Да, они исчезнут в ближайшее время, поскольку из а, завербованных 50 тысяч а, на 1 февраля осталось в, на фронте около 10 тысяч. А, я напомню, что все-таки 90% — это боевые и не боевые потери. То есть это и погибшие, и трехсотые, то есть тяжелораненые, которые не могут вернуться в строй. Это пропавшие без вести, мы не знаем, где они. Это и убежавшие в два направления, и в плен, и, собственно, в Россию с оружием в руках. Поэтому осталось там, в общем, бойцов-то немного, и у Пригожина больше нет возможности пополнять этот фонд. Ну, он сейчас ведет более или менее активную кампанию, хотя, конечно, уже не такую, как для него в лучшие времена, привлекая молодых людей из малых городов России, таких неустроенных в жизни, за легкими деньгами, как, не знаю, может, кому-то все еще кажется, а на самом деле нет. Но, конечно, потери видят все. Сегодня Пригожин заявил в перепалке со своим, с, с, с, с губернатором Свердловской области, да. с Кувашовым, что потери составляют россиян сотни тысяч погибших. Ну, ему виднее, чем нам сотни тысяч. И, конечно, все это слышат и потенциальные наемники, равно как и потенциальные мобилизанты. Поэтому я не думаю, что мы увидим Пригожина в Украине уже через пару месяцев, а может быть и раньше. Как бы вы оценили эту кампанию, пиар-кампанию, он проводил с э, знаками отличия на груди. Он герой России, мы по несколько даже уже висела и... Герой России, ДНР, мне подсказывает наш шеф-редактор. А вот а, те кадры, когда он лично а, общается с а, уже теми, кто отвоевал свое, когда провожает их, а, журить наставляет, мол, не хулиганьте, не насилуйте, не грабьте, не а, держите себя в руках. И с другой стороны, вот эти кадры сейчас с гробами, фотографии десятков погибших. Как эта компания развивалась и может ли сейчас, если у сейчас Пригожина возможности набирать людей? Но вот помимо тех э, городов, э, неблагополучных районов, про которые вы упоминали, еще из тюрем, из зон, с колоний, согласны ли люди туда идти? Или же Пригожин действительно сдержал свое обещание и отдал все на откуп Министерству обороны? Дело в том, что здесь не обещание. Пригожин не обещал никогда уйти самостоятельно из зоны, его оттуда, конечно, выперли. И то, что случилось 1 февраля, это, в общем, и для самого Пригожина было довольно большой неожиданностью, поскольку, поскольку да, у него был очень серьезный провал с вербовкой в минувшем декабре. А этот провал был связан с показом известных, Видео с внесудебными казнями. Прежде всего, это появилась кувалда в ноябре. А, собственно, кувалда появилась, потому что усилилось бегство. Он набрал очень много народу к ноябрю. И э, люди начали бежать. Люди начали бежать. И я так понимаю, что он имел очень неприятный разговор, э, например, с Путиным. А, собственно, больше ни с кем. Он только под Путиным. Нет больше никого над пригожином, это вот чисто альтер -эго Путина. И, в общем, что, набираешь людей, сколько хочешь, у тебя есть полномочия, какие хочешь, сколько хочешь, только и бери. Вообще без закона, без всего а наемничество в России по-прежнему запрещено, как и было, так и есть. И, и вдруг они разбегаются. Проблема в том, что они разбегаются в России с оружием в руках, и большая проблема в том, что они разбегаются в Украину с оружием в руках. И тогда он остановил вот именно таким пиаровским, не только, конечно, пиаровским, внесудебной казни, сильная штука. Распространение этих видео, конечно, остановило внесудебной казни, остановило поток бегущих, но остановила и поток вербующихся. Надо сказать, что он исправил ситуацию в январе, когда он выпустил первые 20 человек на волю с помилованием, а потом еще, еще, еще, это вот там примерно 10 человек вышло, и обещал без экзаменов поступления в МГИМО и МГУ, и то, что они будут героями, и кто скажет хоть слово тот будет преследуемым по закону о дискредитации армии. И надо сказать, что и медиа подхватили уже до вступления закона пригоженские угрозы и начали писать, что прибыли погибшие, ну, в том-то местные медиа, прибыли гробы без указания вообще, кто это. Там Иванов Иван Иванович больше ничего, никаких подвигов его сказать до военных. Или в крайнем случае писали, что полная теска погибший был осужден там, на 23 года за там, тройное убийство с особой жестокостью. Ну про полную теску, то есть это уже какая-то была а, неимоверная отвага. И в январе вот, все, все все вот эти действия его пиарочные они дали ощутимый эффект, и снова пошли, пошли, пошли, пошли набираться снова добровольцы пошли. И, в общем, его выгнали 1 февраля на подъеме, на подъеме вербовки. И вот больше 50 тысяч ему набрать не удалось, и то это 50, может быть, так, не плюс-минус тысяча а скорее минус тысячи, где-то так. Его пиар-успехи были все-таки действительно такими впечатляющими. Он показал, что он умеет управлять маргинальной массой. У него появился очень большой, я бы сказала, электоральный потенциал. Мы видели, наблюдали в Руси сидящие как раз эту популярность и среди заключенных, и среди родственников заключенных, и вообще в маргинальной массе. Но это, конечно, фальш-старт, поскольку... Он, конечно, прирожденный пиарщик, но очень плохой царедворец. Рассорится со всеми, рассорится с генеральным штабом и Шойгу. В общем, опустить, провести обряд опускания, а это был обряд опускания, когда заключенный называют очень плохими словами начальника генерального штаба, путинского. Да? А он не пригожинский, он путинский. И, конечно, Путин это не простил. И надо было на это как-то реагировать. И реакция была очень заметная и мгновенная. Вниз и в бок Суравикина, возвышение Герасима, возвращение Лапина и так далее. И тут же у него разваливается его очень серьезный тройственный союз, Суровикин, Пригожин и Кадыров. Кадыров очень быстро открестился от своего единственного русского, который его поддерживал и больше Пригожин не может использовать Чечню как и свой пиар-плацдаром, и плацдаром для отлеживания тех, кому нужно было отлежаться, надо сказать. Поэтому, ну, в общем, я не могу сказать, что Пригожин потерял все, но очень скоро потеряет. Очень скоро потеряет, ему неоткуда ждать подпитки. Мы сейчас видим, что взодно пришло Министерство обороны и набирает людей самостоятельно и с помощью ВСИН, и, в общем, не особо по этому поводу парится. А что им париться? В отличие от Пригожина, они осенью занимались делом и провели в Госдуму закон, который позволяет служить в армии и мобилизовывать в армии, подписывать контракты с людьми, имеющие судимость. То есть они действуют строго по закону, в отличие от вагнеровцев, которые не смогли этого сделать и до сих пор, в общем, по идее, находятся вне закона. Uh, ну это, во-первых, uh, вербуют сейчас в батальон Шторм uh, Министерства обороны. И вот сейчас мы видим некий загадочный батальон Сомали, откуда тоже вербуют uh, людей из мест лишения свободы. Про Сомали меньше, что известно. И uh, пока еще идет путаница с тем самым знаменитым батальоном Сомали, который командовал Гиви, большой друг Моторол, это 16-й год. Uh, то есть отсылки туда, их, конечно, гораздо больше, чем uh, то, что можно прочитать сейчас об этом батареоне Сомали. Пока про него мало что известно. Но Пригожинская звезда явно закатилась, uh, и он вряд ли может исправить ситуацию, поскольку, поскольку он, в общем, публично лается с Министерством обороны и с Герасимовым. Uh, пошли публичные перепалки с uh, губернаторами, и... Свердловский губернатор не первый, с кем Пригожин именно публично лается. Вспомним еще все-таки и Беглова, и многих других. И сейчас, я бы сказала, поддерживать Пригожина и бегать с автоматом в его вербовочных лагерях, как это делал Курский губернатор, это сейчас уже так не мейнстрим совсем. Ну и, конечно, нельзя отбрасывать со счетов. Наверное, самых влиятельных братьев сейчас в России, братьев Ковальчуков, с которыми Пригожин тоже успел рассориться. И, судя по всему, их точка зрения на Пригожина как фу преобладает.